Всем привет, меня зовут Смирнова Анна, я врач-офтальмолог, и сегодня я хотела бы рассказать про отличия холязиона и ячменя. Очень частый вопрос, особенно с учетом того, что эти два заболевания очень похожи друг на друга. Как же их отличить? Ну, Начнем с того, что ячмень это острое гнойное воспаление, то есть вы очень легко его отличить, потому что оно развилось буквально за несколько часов или в течение одного дня. Причем это гнойное воспаление реснички, фолликулы ресницы или сальной железки. Вот. В такой ситуации появляется резкая припухлость, гнойная отделяемая, боль достаточно интенсивная, может даже локально повышаться температура, на ощупь очень болезненное веко, оно опухшее, красное. Как правило, это состояние проходит тем, завершается тем, что гнойничок прорывается, гной оттуда выходит, и все в течение недели воспаление начинает стихать. Лечится оно, естественно, антибактериальными мазями, антибактериальными каплями. Наиболее частая причина развития ячменя это стафилокок. Золотистый стафилокок, который может жить на коже вот, и вызывать вот такие вот активные воспаления. А чем у нас тогда отличается холязион? Холязион – это хроническое воспаление мейбомиевой железы. Оно может начинаться из-под валь, то есть в толще века вы чувствуете маленький шарик, он абсолютно безболезненный, он никак не меняет века а, в плане того, что оно не отечное, оно не красное, он безболезненный, вы спокойно можете его потрогать, вы чувствуете его границы он вам никак не мешает, кроме визуального эффекта. А дальше халязион может в таком состоянии пребывать очень долго. У некоторых людей он годами в одном и том же положении, ничего не меняется, он никак не проявляет себя. Однако, бывают ситуации, что он начинает развивать дальше воспаление. И здесь возможны два варианта. Это может быть хроническое гранулематозное воспаление, когда этот шарик медленно-медленно-медленно увеличивается в размере. А бывает резкое, Часто после переохлаждения, на фоне каких-то заболеваний простудных, если вы промочили ноги, очень многие рассказывают, что они просто вот ходили, искупались в какой-то речке, немножко подмерзли, а потом век резко покраснел, опухло, хотя до этого там был маленький шарик. Вот это присоединение уже вторичной инфекции, воспаление, и здесь мы имеем такой воспалительный уже холязию. Вот Почему мы их различаем? А Халязион это все-таки хроническое воспаление мейбомиевой железы. И у нас в основе этого воспаления лежит закупорка. То есть, чтобы профилактировать развитие халязинов, достаточно каждый вечер аккуратненько массировать веки, помогая секрету мейбомиевых желез выходить на поверхность века Это можно делать как чистыми руками, так и с помощью блефорогелей. например. Можно перед этим погреть веки компрессом с блефоросалфеткой там, или просто с отваром ромашки. Вот. И аккуратно каждый вечер массировать верхнее и нижнее века. Это профилактика закупорки мейбомиевых желез. Если же у нас железа закупорилась, есть два варианта. Первый вариант это вот Медленное течение, когда у нас секрет накапливается, накапливается, накапливается, и железка потихонечку растет. И второй вариант если в эту закупленную железку присоединяется наш любимый стафилокок, опять же, или эпидермальный стрептокок. Или если, не дай бог, у нас есть демодекос, он тоже может вызвать более Резкое развитие воспаления. А при этом века становится тоже отечно, гиперемировано, оно может быть болезненно. А при пальпации мы можем чувствовать крупный шарик в таком месте. А лечится это, как правило, двумя способами. Либо это антибактериальное противовоспалительное лечение. Мы пытаемся снять активное воспаление с помощью гормональных, как правило, мазей гидрокортизоновых. И антибактериальные капли мази даем. И если это никак не помогает, есть дальше два пути. Если у холязиона капсула хорошо сформирована, то мы можем его удалить хирургически под местной анестезией вместе с этой капсулой. И тогда на этом месте уже никогда больше холязиона не появится, потому что мы удалили полностью всю железку. Второй вариант более щадящий, но более длительный. Это уколоть в холязион дипроспан. Кому-то это хорошо помогает, и у кого-то рассасывается полностью в такой ситуации холиозион. Кому-то не помогает, и мы опять заходим на хирургический этап. И то, и другое острое воспаление оставлять без лечения нельзя. Если ячмень довольно быстро и активно сам прорвется... Вот. Это будет хорошо. Вопрос, куда он будет прорываться? Бывают ситуации, что у нас это воспаление перескакивает на соседние железки, и вот у нас уже все веко воспаленное и красное. Поэтому обязательно обращайтесь с этими проблемами к офтальмологу. Он вам будет назначать лечение антибактериальное. Не надо пугаться, антибиотики местного действия никак не влияют на общий организм. Они не всасываются практически и не оказывают эффекта там, на почки, печень, если кто-то этого боится. Но при этом быстро снимают воспаление. Холязион, соответственно, тоже нужно лечить примерно так же, но более длительно. И, соответственно, если это не помогает, то опять же приступаем к хирургическому лечению для санации вот этого инфекционного очага. Кто чаще всего подвержен этим заболеваниям? Первое, это дети, которые пошли в садик. У них нет иммунитета, они часто простужаются, поэтому дети 3-4 лет очень часто родители приводят, жалуются на 100 на одном веке, то на другом веке, потом вроде пролечили, опять появилось. Это все пройдет. Дети к 7 годам уже, как правило, не страдают этими халязиумами. Очень редко. А вот это люди, у которых есть какие-то заболевания ЖК. ЖКТ, диспепсии, какие-то хронические воспалительные заболевания в области ЖКТ, вот, гастриты и так далее. А это пожилые люди, страдающими хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом. И посмотрите, если у вас пожилой человек с хроническими вот этими халязионами, это может быть косвенный признак того, что он плохо следит за уровнем глюкозы. Потому что и стафилококк, и стрептококк очень любят сахар. Соответственно, если у нас глюкозы в крови много, ее много будет и Кожа тоже, и, соответственно, это хороший субстрат для развития инфекции. В частности, вот ячменей и халязионов. Поэтому обязательно следите за своим здоровьем. Если вы заметили, что у вашего родственника друга или у вас часто стали появляться вот эти ячмени и халязионы, вот, во-первых, надо отделить друг от друга и провести посев, посмотреть, есть ли там патогенная микрофлора, Бывает, что это не стриптококк, не стафилококк, это что-то другое. Поэтому обязательно сделать посев гнойного содержимого. Вот, офтальмолог поможет это сделать. И обязательно все это пролечить. А также обследоваться на предмет каких-то, может, общесоматических заболеваний у терапевта. Ну и, конечно же, будьте здоровы!